Вот моя деревня, вот мой дом родной, а вот плыву на драккари, я туда скорей. Блин, рифма, конечно, не удалась, ну да ладненько. А ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает играть и исследовать мир Вальхейма. Ну и как многие уже догадались, судя по названию данного видео, речь сегодня пойдет о водном транспортном средстве, самым топовым на данный момент, это, конечно же, Дракар что это такое, как его, ребят, построить, да, каким образом эксплуатировать, об этом и о многом другом в сегодняшнем а, выпуске. Поэтому, смотрите, смотри это видео до конца, дальше будет очень много интересного, годного контентика. Также не забудь поставить лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и, конечно же, взамен за твои лайки буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхеем и не только. А мы, друзья, начинаем! Ну и вот оно, собственно говоря, это самое большая посудина в этой а, игре дракары в основном нужны для того, чтобы перевозить огромного количества грузы. Да, это вам не карви какой-нибудь, где у нас 4 слота а, для загрузки. В этом монстре имеется гораздо больше. Да, сюда, ребят, войдет даже, похоже, огромный сундук по вместительности сюда запихали. Да, вот таким вот образом а, выглядит хранилище дракара. Здесь у нас целых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 слотов для загрузки. Это поистине передвижной большой ящичек. Давайте сравним, ребят, с большим ящичком. Так ли это? Подтверждается ли моя теория? Или же... А, нет. Вместительность маленького ящика у нас это, значит, 12 ячеек. А вместительность большого это вот такого. У нас как раз таки 18 до да, ячеек. То есть это сопоставимо с огромным вот с таким вот ящичком. Ну, давайте начнем с постройки данного корабля. На его изготовление потребуются следующие компоненты. Давай вот сюда вот, значит, посмотрим. А, да, для того, чтобы построить дракар, нам нужно а, во-первых, железные гвозди в количестве 100 штук. Давай сразу же буду поэтапно разбирать. Шкура оленя 10 штучек. Качественные древесины 140 штучек, древесный, а древней коры 40 штучек. И давай поподробнее тебе расскажу, где что у нас берется. Ну, со шкурой оленей, я думаю, понятно, да, любой даже новичок знает, что шкура оленей добывается у нас а, с оленей, да, кожа вот тут на у нас находится. И эти олени у нас спавнятся в большом количестве в черном лесу. Они у нас бывают на лугах. Да, я думаю, с накоплением этого ресурса проблем вообще никаких не должно составить ни у кого. Следующий же ресурс, который может вы вызвать значительные э, трудности, это добыча э, железных гвоздей. Да, железные гвозди и древняя кора в принципе... Нас вызывают к новым испытаниям Да, ребятки, не получится у вас а, создать дракар, не побывав вы в болотах Поэтому, ребят, собираем свои пожитки и направляемся в болото Кстати, гайд по биому болот, с чем там можно встретиться, какие секреты таят эти самые болота Есть на моем каналчике в специальном плейлисте, что находится по ссылочке под данным а, видосиком Переходи, пожалуйста, приятного тебе просмотра, да И с этими моими гайдами ты узнаешь гораздо больше новой и интересного. Ну, а мы, ребятки, направляемся в болото. Да, когда вы идете в болото, необходимо сразу же затариться необходимым антидотом медовухой, которая позволит резать ядовитый входящий урон на, на очень большой такой процент. Да, с помощью нее вы быстро не помрете. Как же я ненавижу это, эти зловонные места. Так, давайте покушаем сейчас как следует. Да, а то что-то у меня персонаж, смотрю, совсем оголожал. А, да, ребят, как только вы прибудете в болото, вам необходимо, во-первых, искать древнюю кору. Да, древнюю кору немножко попроще будет найти. Она у нас растет практически из каждого дерева. Да что ж такое, привязался этот хрен за мной. Вы посмотрите на этого нагреца слизня, который так и норовит мне попортить весь мой гадик. Вот такую, ребят, древесину вам нужно находить. А, и вот простым топориком ее а, срубайте. Старые деревья, ребят, они называются. Не вот эти вот, которые большие, здоровенные дуры. Нет, ни один топор их не возьмет. А, даже не пытайтесь. А вот эти вот маленькие. Да, я не понял, ребят, что вы здесь устроили-то, а? вот как Вот так, ребят, всегда. Я только начинаю пилить гайд приходит сразу же огромное количество вот этой вот непонятной шушеры и начинается. Вы не могли немножко попозже подойти, а? Я бы здесь закончил, и тогда подходите сколько хотите, то и здесь караульте. ой ой ой ой ой Вы, вы, ребят, видели сейчас сами, что произошло. Ну ладно, такое тоже бывает. Итак, на, что мы, на чем это мы там остановились? Ах, да, друзья, короче, вам нужна древняя кора. Она добывается вот с таких вот деревьев, которые здесь растут в больших количествах. Да, ребят, просто рубите деревья, ходите по болотам, ничего из удивительного такого уникального нет. Вот это дерево тоже, по идее, должно а, подойти. Да, они, ребята, отображаются как старые а, деревья. Вот именно, эй, парень, извиняй, так уж получилось, что тебе в голову прилетело, да? Я тут ни при чем, ты сам там стоял. Вот, ребят, просто-напросто ищите такие деревья, а, рубите их, и с них выпадает вот это вот древняя а, кора. Рандомно с каждого дерева различное количество вы можете подобрать. Следующее же, что нам понадобится также в биоме болот, это выйти на поиски а, древних погребальных комнат. Пойдем, пойдем, покажу, не стесняйся. Да, я про них уже рассказывал в моих прошлых видео, которые были связаны с добычей железа. Если же житель интересно, переходи в плейлист по Вальхейму, да, на моем канале он есть. Под данным видео ссылочка будет, чтобы быстренько... Можно было тебе найти и не париться, не переходить куда-то там, не зная куда. Ну что ж, ребятки, вот нашли мы, например, такую погребальную древнюю комнату и заходим. Затонувшие склепы, они правильно называются. Так вот, в этих склепах имеется огромное количество вот такого вот а, лома, который добив, добывается бронзовой киркой. Да, можно начать с бронзовой кирки. Uh, По-моему, даже и самая простая кирка этот весло может взять. Uh, для чего нам нужно ломать эти кучи грязного? лома. Ну, во-первых, с этих куч грязного лома нам падают несколько а, частиц а, железа. Вот, пожалуйста, мы уже собрали одну штучку. А, Во-вторых, а, проход, а, когда мы прокопаем проход, а, ну, расчистив себе вот от этой вот грязи, а, мы можем попасть в новое помещение, где нас будут ждать еще большие сокровища. Пройдя дальше, мы здесь... Черт возьми, не находим а, ровным счетом ни хрена. Но это просто нам не повезло. А вообще, а в этих самых, значит, помещениях, куда мы будем прокапывать. А, существуют вот такие вот комнатки, да, есть тут в них вот такие вот сундучки, а, заюзов которые вы можете найти очень ценные ресурсы. В том числе здесь же и будут находиться а, куча металлолома, вот такого вот, из которого вы потом и получите железные а, слиточки. Ну что ж, если с древней корой у нас все понятно, мы просто ее добыли и уже можно ее использовать в крафте, то с гвоздями немножечко сложнее Для начала добытое железо. У меня есть здесь железо в этом сундучке? Нет, это железо у меня нет. добытые ребят, куски железа запихиваем просто-напросто вот в эту вот доменную печь, а точнее называется плавильня. Добавляем немножечко уголечка с другой стороны и на выходе получаем вот такие вот слитки Железо, вот оно, пожалуйста Ну и конечно же, чтобы получить нам Те самые гвозди, мы идем К нашему с вами а, Верстачку, а не просто к верстачку А к кузнице, да, вот на кузнице То мы сможем эти самые Слитки железа переработать В железные гвозди Кстати, с одного слитка железа Получается 10 железных гвоздей. Да, из бронзы немножечко побольше получается у нас этого дела. То есть из одного, по-моему, бронзового слитка получается 20 бронзовых гвоздей. А железа, ребят, достаточно много потребуется. Ведь нам для создания вот этого, значит, дракара нужно с целых 100 гвоздей, а это значит 10 железных слитков. Поэтому, ребятки, с железом затариваться придется очень много. В том числе оно и для построек потом Пригодится. А теперь у нас дело остается а, за малым. Где найти качественную древесину? Да, она также участвует в крафте нашего а, дракара. Все, ребятки, очень легко и просто пойдем покажу. Если уже тебе доводилось бывать в таком биоме, как равнины, то на равнинах не составит труда найти вообще качественную, качественную древесину, потому что здесь бывает очень много, встречаются вот такие вот березовые а, рощи, где можно завалить несколько березок, да, а все мы знаем, что именно с березок, а, в частности, падает несколько этой самой качественной э, древесинки. Да, вот она-то нам и потребуется, да. Ну, одно есть, ребятки, но равнины достаточно сложный и опасный биом, и добывать здесь вот таким вот образом древесину ну, будет, конечно же, немножко некомфортно, потому что, когда вы будете рубить этот ценный ресурс, на вас постоянно будут агриться местные дикие обитатели, да, это, например, гоблины, это, например, всяческие комары, да, которые являются очень грозными противниками в этих а, местах. Лучше всего фармить эту древесину на лугах. Потому что на лугах встречаются и березки, на лугах также встречаются еще и дубы, из которых этой древесины можно поиметь гораздо больше. А да что я, ребятки, рассказываю? Пойдемте покажу, что я тут, блин, распинаюсь. Погнали! Эх, луга-луга! Как же у меня глаз всегда радуется и как же я обожаю эти девственные, тихие, нетронутые места. Именно здесь можно расслабиться, именно здесь можно побалдеть, посмотреть просто-напросто, как медленно, тихонечко проплывают облака, полное, ребятки, расслабление души и тело. А, так, что это, ребят? Мы же здесь по делу все-таки. Эй, хорошие, расслабляться. Так, друзья, да. А, луга, это также источник очень качественной древесины. Здесь можно много ее а, найти. Во-первых, ребятки, те самые березки встречаются здесь немножко реже, но и здесь можно, ребятки, их найти в достаточном а, количестве. Здесь их гораздо, ребятки, безопаснее рубить, потому что на вас не будут агриться злостные монстры, так как на равнинах. И вы будете добывать просто-напросто Просто в расслабленном состоянии, не напрягаясь, да, не чувствуя, что в вашу задницу вот-вот вопьют какой-нибудь непонятный предмет и вам станет очень больно. Поэтому, ребятки, луга это самое лучшее место для расслабленной добычи качественной древесины. Помимо, ребят, берез, также, да, у нас встречается качественная древесина. И когда мы рубим вот эти вот большие вековые дубы. Но мне, если честно, очень жалко их рубить потому что их так мало, особенно вот тот тут на поляне, который стоит, такой красивый, зараза. Я, наверное, его рубить не стану. Ладно, так и быть, ребятки. Для чистоты эксперимента специально для вас я загублю один из таких дубов, да. Ну, блин, они реально красивые, мне не хочется их вырубать, да. Ну, ладно. А, как что не сделаешь для... Ради искусства Вырубаем один дуб Предпочитаю срубать вместе с пеньками деревья Не оставляем их И давайте разделаем эту большую а, лисину Да, дубы одни из самых прочных деревьев в Вальхеме Да, их очень долго Приходится разделывать Разбирать, но оно Того стоит, да, из этих вот больших Вот кусков получается Достаточно немало древесины Хорошо, что я взял с собой пояс Мегингьорд, который увеличивает переносимый Вес аж на целых 150 а, Пунктов, я надеюсь Мне этого хватит, чтобы унести то Что сейчас выпадет с этого дуба Вы посмотрите, ребятки, один кусок, рублю я хрен узнает знает Сколько, вот, ребятки, вы посмотрите Сколько я собрал, по-моему, вот с одной части Только а, где-то частей 20 5, наверное, качественной древесины я забрал. Вот давайте сейчас посмотрим. У меня 53. Так, иди отсюда, пенькообразный хрен. Не мешайся. А, давайте продолжим, ребятки. Так, вот, ребят, еще одна часть. Но здесь преимущественно, мне кажется, только лишь качественная древесина. И еще. Да, очень много мы получаем качественной древесины с этих значит, вековых э, дубов. Но, опять-таки, повторюсь, ребятки, берегите природу, да, дубы это красиво, на дубах можно забабахать обалденный какой-нибудь э, домик. Имейте это в виду. Ну, а мы поехали дальше. После того, как мы соберем необходимое количество ресурсов, можете брать молоточек, да, э, выбирать дракар в списке построек, да, и размещать его спокойненько на любой водной поверхности, да, но только смотрите, чтобы было достаточно глубоко, иначе придется э, царапая до бороздить и выплывать куда-то в океан разрушая свое э, судно я один раз как-то так сделал да ничего приятного одни лишь страдания кстати если зритель ты еще не видел мое видео как плавать на карве э, схема практически э, схожая обязательно посмотри и наберешься гораздо больше опыта ну что ж у нас есть здесь несколько скоростей три вперед одна три вперед одна назад причем Первая задняя и первая передняя Это скорости, которые гребущие Так называемые да Мы с помощью весла можем двигаться Независимо от того Дует ли ветер нам в спину Или же в лицо. Ну и конечно же две а, передние скорости так их будем называть, да, здесь они у нас используются только тогда, когда ветер дует нам в спину. Если честно, то драккаром достаточно сложно управлять нежели, например, той же карви более облегченной лодочкой а, он в основном предназначен для длительных экспедиций, ну или же когда вы играете большой толпой а, с друзьями. Но и для соло, говорю игрока, он идеально подходит в том плане, что на нем, вы сами видели какое стоит большое хранилище, и на нем можно реально перевозить, как на Титанике, огромные грузы, да, а, при этом а, не заморачивайтесь. Все мы знаем, что железо у нас, а, все мы знаем, что металлические руды у нас через, пол, через порталы перевозить нельзя да читерство здесь, как говорится, возбраняется в этом плане, а с помощью вот этого вот монстра и вот этого вот сундучка мы сможем перевозить, а все, что необходимо нам. Ну, в частности, это, конечно же, будет... Руда. Ну вот, ребятки, две передних скорости, про которые я и рассказывал, то есть у нас уже работают с помощью паруса. Даже если мы отойдем от руля в таком случае, то наш с вами дракар будет плыть вперед, не останавливаясь, потому что парус у нас а, поднят. Если бы мы плыли, например, на весле и, например, вот так вот отошли, то наша скорость, конечно же, бы замедлилась и мы бы а, встали. Но только, ребят, не на парусах. На парусах мы можем плыть даже если мы отойдем от э, пульта управления, от пульта, говорю, управления, от штурвала, так его назовем, да, и плыть сколько угодно, пока дует э, ветер. Даже лично для небольших каких-то вылазок и, например, для охоты за теми же морскими змеями использую всегда суденышко поменьше, это карви, потому что она более маневренная, на ней гораздо быстрее можно взад-вперед дать и так далее. Ну, дракар, конечно же, чисто для экспедиции, когда еду куда-нибудь э, за какой-нибудь какой железной рудой, или же за серебряной, или же за оловянной. Ну, короче, за рудами я катаюсь на дракарах, э, за змеями, я вылезаю за, за змеями, стараюсь выплывать на карви, потому что так мне э, удобнее. Ну что ж, друзья, вот, в принципе, и вся информация касательно этого водного транспортного средства, драккара, да. Э, я надеюсь, что предоставил вам полностью всю информацию по э, этой теме. Если же, зритель, ты считаешь что братишка Скретч, как обычно, указал не совсем верную точную информацию, то поругай его в комментариях, напиши, типа, мол, Скреч ты чё творишь-то? Ты же не сказал про то, про то и ещё вот про то. Я, ребятки, всю критику принимаю адекватно. Пишите, не стесняйтесь, предметно уже пообщаемся а, в комментах. Ну что ж, друзья, играть только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.